Туя колоновидная колонна. Двухлетка. Обзор. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы будем делать обзор туи-двухлетки. Ну тури двухлетки колоновильной колонны. В конце ролика я покажу как нужно сажать ее и как нужно сохранить при посадке в зиму, так что досмотрите ролик до конца, ну желательно, кто заинтересован вырастить растение, действительно осень, осенняя посадка, я считаю это лучшее время для посадки. Ну что, как говорил Остап Бендер, пойдемте за крома мамаша. тут у нас идет рассадка прикоп ну да она 10 сантиметров 10-12 сантиметров потом она довольно хорошо приживается берем от первого корня считаем 18 сантиметров хотите хотите такое в описании будет ссылка на нее на товар пожалуйста берите покупайте заказывайте сейчас еще не поздно особенно южные регионы но южные регионы я думаю справляются с ней более э, лучше чем северные а для северных регионов я покажу что нужно сделать чтобы она у вас выжила зиму и весной прекрасно себя чувствовала, но это будет в конце ролика, а сейчас посмотрим как ее рос, сейчас мы пройдем и посмотрим трехлетку, четырехлетку, пятилетку и семилетку. Итак, вот мы сейчас пошли смотреть рост ее, вот у нас тут склоновинная двухлетка. И вот у нас идет трехлетка трехлетка видите если такая такую посадить будет примерно вот такая вот через год вот такая вот через год это уже ну по моим показателям 37 сантиметров если это у нас идет 18 это 37 считайте в два раза Два раза, ну там выше есть экземпляры. Я не говорю, что я взял просто средний, средний вариант, и поэтому вы сами понимаете. Корневая вы можете видеть, так можно ходить с ней. Она она мокрая, не сухая. Никогда она не пропадет. Не надо выдумывать, что что-то с ней случится. Пока она ей главное не дать пересохнуть. Сейчас мы огнем ее в воду, да и все. Ну теперь пойдемте двухлетку мы увидели, пойдем к по четырехлетке, ну теперь мы пришли к четырехлетке, сами понимаете двухлетка через два года будет примерно вот такой это у нас уже 47 сантиметров Но если этот саженец через два года посадить, он не будет 47 сантиметров, он будет больше. Однозначно это я уверен, сантиметров 50 с лишним. Это сажался скорее всего поменьше, чем вот эта двухлетка. То есть вы видите, тут вот корневая тоже очень мощная. Чтобы загубить ее надо очень постараться, очень постараться, Уважаемые подписчики и зрители, пожалуйста и Что делаем? Полив и полив Больше ничего, никаких удобрений мы не применяем Я сразу говорю Вопросы по удобрениям сразу можете не задавать Потому что никаких удобрений мы не применяем Господа Да, осень она холода, она цвет поменяет но потом когда она взрослая она цвет практически не меняет ну теперь пойдемте к пятилетке ну опять у нас двухлеточка и пятилеточка 73 сантиметра видите да соответственно когда люди покупают двухлетку и трехлетку и четырехлетку они выбирают самый крупный нам остается четырехлетка самая маленькая. У четырехлетка самая маленькая, тут была рассажена. И в этом году она дала где-то примерно сантиметров, ну 30 точно. Толя колонна самая неприхотливая и самая, я считаю, лучшая из западных и колоновидных, которая будет приживаться и расти в нашем регионе и вообще по всей стране. И она до 45 градусов выдерживает мороза Ветра не боится, в отличие от марагда Который может обгореть одной стороной И потом очень долго восстанавливаться Ветра холодного я имею в виду И солнце тоже Ну, сейчас можно увидеть Вот у нас здесь мы увидим что У нас колонна тоже стоит Семилетнего возраста уже но эта колонна не стрижена эта колонна не стриженная поэтому 7-летнего она такие тоже пересаживаются мы пересаживаем каждый год так что проблем с этим нет а вот это вот стриженная вот если можно видеть ее стриженная и то я уже запоздал три раза ее подвигал в этом году за это лето и вот уже прирост видите буквально недели три назад последний раз постригал она была полностью идеально конусная колоновидная ну там вдалеке вы можете видеть ту и большие по которым действительно по 22 года вы видите да, как они стоят колонны. в они метров 20, внизу итак уважаемые друзья ну как и обещал в конце видео я сейчас хочу показать как рассаживать тую в зиму вот вам пришла туя мы обычно упаковка есть на нашем канале вы можете это видеть все вам пришла туя вы ее достали из коробки если она мягкая то не надо макать ее в воду она скорее всего будет мягкая 9 дней идет до людей я знаю что однозначно приходит мягкая но они все равно ставят воду она у них отмокает вот так вот то есть по этот держу стаканчики или где чтобы туда водичка набрала там на полчаса и все а теперь перейдем к самой посадке в зиму желательно посадить ее в гряд и потеплить вот такая тепличка у нас ну у нас длинная вам там придет, например вы заказали 50 штук, вам просто надо будет сделать вот такой вот, там доска, здесь доска, здесь доска, полностью, знаете что сделать, вы видите какой ветер сейчас, я просто, даже если меня плохо слышно, я приношу извинения за звук, ну, ну и так начнем, вот. земля обычная, не, не выдумывайте там Хотя мы используем и хвойный опад, но он за лето ушел. Здесь росла белка у нас, сейчас мы будем сажать тунь. Земля сыроватая. вот и распаковываем, распаковываем, там у нас сразу идет гидрогель и землей, его видно гидрогель, берем аккуратненько по одной и пошли сажать сажаем по корневую шейку, придавливаем хорошо, все она стоит Отступаем сантиметров 10. Сажаем. Ну это для тех, кто там немного заказал. Для тех, кто много, конечно же, надо побольше теневик. И все. Здесь у нас пусть Рассадим ее. Вот так она рассаживает, в принципе проблем никаких нет, да, песка тут много, не потому что много, потому что, ну, потому что я так насыпал, я не думал, что так много песка там будет, сейчас перекопал, вижу, что песка хватает, вот так и пошли, сюда, в эту сторону также же, рядом. ряд вот. Вот так отступаем. Вот так пошли. На каком расстоянии примерно? Друг? Примерно 10 сантиметров. Держите ее до осени, до следующей в этом теневике. Открываете, поливаете, следите за ней. но она видна, что колоновидная вот пожалуйста ну и так дальше до туда конечно же дойдете где так, я рассаживаю всегда так, так присыпали, потому что, когда начнете поливать земля сядет однозначно, так что это мы сажаем в зиму, учтите, цвет она поменяет от мороза даже теплица или сделан такой небольшой как бы теневик, в котором можно оставить ее до весны при кофе. Долго думать не надо. Вот, у нас лежит. Делаем просто канавку, не надо делать, в теплицу у себя делаем канавку, берем тую. и просто раскладываем ее, раскладываем так, чтобы хвоя друг к другу не прикасалась. так так так так так это кстати очень удобный способ посадки и быстрой весной когда сажаясь через 2-3 сантиметра вот корневая вся вот она теперь просто засыпаем корневую поровняли просто присыпали корневую просто и тут чуть-чуть подобрали ее чтобы у вас хвоя не касалась земли или землю убрали но придавить корни надо обязательно Теперь набросали земли и пусть она у вас так сидит до весны ничего страшного с ней не будет Единственное, вам надо будет сейчас полить ее корневую саму, да и хую. ну, главное, чтобы она не касалась этой стороны земли. Пусть она на бок, ничего страшного. Весной, когда наступит теплая пора, вырастать. Можете вообще стоя ее поставить. Если у вас в теплице, то есть у вас снега не будет, она не упадет на нее снег. Ну, стоя, проблема в том, что она, вы не сможете притянить ее. А лежа, вы возьмете, бросьте кусок вот такой вот сетки. Не и все, подняли, полили до морозов, опустили. Теплица проветриваться должна, подняли, полили, опустили. То есть, и на всю зиму, когда морозы начались, потом раз, положили сеточку, все, она лежит, ничего с ней не будет. Главное с боков там дощечкой прижать там, чтобы она не улетела ну ее не, даже она помнется ничего страшного не будет главное поливать сейчас до холодов в теплице ну, и давать проветриваться чтобы она она конечно в теплице я не думаю что, что здесь видите да, два рядом поля это ничего страшного нету это называется прикоп то есть если у кого-то есть теплица но на улице очень холодно и посадить невозможно то мы делаем Теперь мы переходим к самому теневику, который вы должны построить. На квадратный метр входит вот при такой посадке около 100 штук. То есть делать квадратную метр, квадратный теплицу, квадратный метр это не такая большая проблема. Здесь у нас сбоку гидроизоляция, гидроизоляция, вот она сидит, ставим влаги, раз, ну на метр, это я показываю для маленького теневика, вот у вас здесь уже пойдет доска и вырастаете эти 100 штук и все, вам удобно поливать, пропалывать, то есть у вас довольно таки руки развянуты, это вы снимете, конечно же потом у вас останется только сетка вам удобно, сняли, полили обратно поставили сетки накрыли притянение весной должно быть обязательно то есть год под притенением она у вас находится потом где-то в августе вы ее откроете чтобы август дал есть солнце хорошее и у нее начнется бурный рост Теперь мы просто берем, закрываем сеткой, ну здесь она у нас на вид теневик, я показываю на квадратный метр именно, сеткой и, и чтобы она не улетела я ее сейчас прищелкну все поливаете самостоятельно дождя уже не надо есть здесь закрыто тоже наступает морозы вы здесь тоже делаете гидроизоляцию или же пленку то у вас идет можно за место гидроизоляции использовать пленку но я использую гидроизоляцию потому что она меньше света пропускает а когда мороз свет и солнце ей нежелательно и пленка нагревает здесь тоже можно пленкой пожалуйста укрыли и то есть подняли полили распылителя или как до туда то есть вот смотрите, как она уютно себя чувствует. Уютно. У нас сейчас ветер очень сильный. Но здесь очень ей уютно. Когда она прольется, проливаете три дня водой. Очень хорошо проливаете. Очень хорошо. Проливайте до такой степени, чтобы земля села. Потом берете корневин, даете корневина. Ну в северных районах этого делать нежелательно уже корневин. А просто пролили и до морозов проливайте и проливайте и проливайте как раз тупит минус ночью, минус днем, то есть вы берете и запаковываете полностью до весны. Весной опять же, как только теплая погода восстанавливается и этот момент главное не проспать, берете опять и вы проливаете и она у вас пойдет, она будет цвет поменять на коричневый, но пока вы не переживайте, потому что она обязательно поменяет от холода. Потому что здесь тоже будет холод, и земля тоже промерзнет. Потому что вы посадили ее на улице, И так и надо. В горшке можно посадить на подоконнике. Но это уже другим специалистам. Я так, так, такими вещами не занимаюсь все вопросы по горшкам. Полон интернет, как, как ее создать в чем в чем сажать, какие удобрения давать. Я сажаю так, у меня все прекрасно выходит, отпада практически нету, да не практически, а нету Вы сажаете по-другому, потом думаете, почему у вас получился отпад Вот это самый верный, самый надежный способ, проверенный уже не одним годом Хотел сказать десятилетиями, но оно почти таки есть но... Я говорю, как есть. Ну, на этом все, уважаемые друзья. Всего доброго. С вами был Евгений Филимонов и Пестовник Воин -двой. Удачи.